Потом, да. вот. Это будет как профилактика и ранее выявление каких-то очень сложных заболеваний, диагностика, для того, чтобы продолжительность жизни людей и населения нашего, она была в норме. Да? Так. Ввести фельдшерские пункты на предприятиях, если есть такая возможность, и штат большой. Если нет, то можно сделать передвижные фельдшерские пункты, которые мобильные. Да? То есть, например, в каком-то районе есть какое-то количество предприятий, и там вот у него, не знаю, или по часам, или какие-то дни он ездит. Это для того, чтобы, например, даже элементарно без для производства нельзя пойти сделать себе там уколы какие-то витаминные, может быть, невитаминные, да? то есть, которые поддерживают здоровье или там капельница еще что-то. То есть, если есть фельдшерский пункт, то, в принципе, это возможно, и это тоже определенная профилактика. Так, очень понравилась идея по поводу гаджетов. Я не как это можно назвать, еще гаджет, который у сотрудника, либо вообще у каждого жителя, который мониторит состояние здоровья человека, там, пульс, не знаю, давление и так далее. И все это заносится в какую-то электронную карту, всероссийскую, которая при помощи системы мониторинга тоже предполагают, какое заболевание вообще может быть у этого человека. То есть это все полностью на электронном носителе, не знаю, там формате. То есть можно при помощи гаджета понимать состояние здоровья каждого сотрудника, который у тебя работает, да, и диагностировать на ранней стадии какие-то заболевания. Так, ну и личный э, электронный кабинет здоровья каждого человека, который э, доступ можно, как бы, конечно, логин, пароль, либо там отпечаток пальца до да, какой-то там системе, что предотвратит использование персональных данных э, неправильным образом. Если это, например, отпечаток пальца там, или глаз или что-то еще. Так, программа по привлечению э, кадров э, в регионы, то есть у нас э, проблема заключается в том числе в том, что у нас не хватает медицинских кадров, квалифицированных которые э, по этому очереди, да, бесконечная талонная система, еще что-то. А вот программа по привлечению кадров, это, например, также э, какие-то сертификаты на жилье, либо это какое-то ведомственное государственное жилье, которое э, выдается сотруднику для того, чтобы э, он мог у нас в регионе работать, развиваться, и в том числе обучающие программы для этих кадров, чтобы э, повышение было квалификации, э, какие-то инновации и так далее. Так, формирование госзаказа на обучение по определенному печени специальности медицинских работников. То есть у нас не хватает узких специалистов. Если есть учреждение, какая-то потребность, формируется в ВУЗ заявка, например, и туда идут только бюджетные места с очень высоким отбором и бесплатным обучением, но потом у этого выпускника возникает обязанность в том регионе, который сформировал данную заявочку, отработать определенное количество времени для того, чтобы его покрылись затраты. Ну, Возможно, он вообще останется навсегда. Да? тут такая интересная идея повышенные акцизы на вредные продукты и товары да? то есть, ну, мы отнесли к этой категории там, это может быть и соль для кого-то либо это фастфуды, кока-колы и так далее повышенный акциз автоматически вызывает повышение цены и в принципе человек сам выбирает своими деньгами заплатить за свое здоровье или нет из части этих акцизов можно часть средств Формировать какой-то резервный фонд на лечение болезней, возникших от этих вредных продуктов. То есть он уже заранее заплатил за то, что его потом полечат. У вас время? Уже все? Чтобы? Конечно. Ну, что? Так, что здесь было? А вот еще мы решили, что было бы очень здорово уйти от страховой системы медицины, а именно, чтобы был какой-то сертификат, например. Также там по отпечатку пальцев ты приходишь на прием, нажал у, на компьютере у медицинского работника, открывается твоя личная карточка, потому что ты сам лично дал доступ да, к этой карточке. Тут же голосовой набор, вы ведете беседу, симптомы, рассказываете о том, что у вас болит, врач в это время пытается диагностировать, это все запись по ключевым словам в твою медицинскую карточку. И ты точно так же пальцем прикладывая рассчитываешься уже за услугу. Например, у каждого жителя есть сертификат медицинский. Да, там какая-то сумма. Если ты не болел и не воспользовался этим сертификатом, то в конце года его можно обнулить. Он уходит на развитие медицины, каких-то приобретение оборудования и так далее. И какая-то часть уходит в резервный фонд, потому что... Ну, бывают форс-мажорные случаи, какие-то операции, которые необходимы большого финансирования, и для того, чтобы всем миром, как говорится, не собирать, то есть вот это вот э, формируется резервный фонд. И, ну, мы вообще, конечно, за все электронное вот как-то вот пришли к выводу. И этот сертификат дает возможность э, тут же, как говорится, там часть уходит за, на зарплату сотрудника, да, тут здесь, на медицинское учреждение, и ты этим сертификатом даже как бы голос за учреждение, в котором ты лечишься. То есть и э, деньги поступают именно туда. И, э, ты можешь в реальном времени увидеть, э, что у тебя на балансе. То есть я сделала 15 уколов, 3 УЗИ там и т.д. Это мне столько-то списали. О, мне еще хватит на зубы. Так что, э, как бы, ну вот так. Спасибо. Спасибо. Переходим к вопросам. прям конкретно закреативили так, вообще серьезно. Ну, это Пере... вот, я надеюсь, я доживу до такого времени. Переплелись и с демографией, и с электронным, электронным документообранным. Я хочу сказать что-то похожее сегодня в Израиле вполне работает. Там правда Начина не но то, что касается отпечатка пальцев, сразу видно историю полностью всего человека, там это уже есть. Это они, наверное, у нас украли. Наверное. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Тема вот тоже очень интересная, злободненная для всех нас. Полина Михайловна, нет, ничего старый. Что... Единственное, мне вот очень понравилось то, что вы хотите сделать ФАПы при предприятиях. То есть да. это будет стимулирующий момент для всех работодателей, потому как у нас сегодня, на сегодняшний день они уже говорили, что на работе занято практически часов до восьми, до 9, когда уже лечебное учреждение. Но они все закрыты. И работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы его работник как можно дольше находился на работе здоровым. И вот как раз-таки вот эта диспансеризация, у нас по законодательству есть прохождение диспансеризации по месту работы. То есть если бы мы инициировали вот эти вот ФАПы, то есть вся информация как по прохождению любых скрининговых исследований, минимальных, вот, про которые вы говорили, чтобы выявить на ранней стадии патологию, это было бы, конечно, очень хорошо. На самом деле эффективно, это, что... это действительно да. эффективно, но немножко из... Буквально, наверное, сказка, то, что вы рассказывали по поводу электронного обеспечения. Потому что на сегодняшний день у нас нет базы хранения серверов, где бы могла вся эта информация храниться. Полученная информация при... Да, да, да, да. Но это же еще только создавать нужно, да? Мы же хотим, чтобы вот оно все начало работать. Вот эти вот все гаджеты, которые будут мониторировать состояние человека, мы же правильно должны понимать, что кто-то его интер... ну, кто вот должен интерпретировать, то есть дать оценку всему этому. Правильно? Есть боты, есть программы, то есть как бы это, ну, в принципе, это... здесь даже не живой человек может, ну, как бы не человек. И опять же, обследование по голосовое, мы все правильно понимаем, что заключение можно дать только при осмотре объективного. Осмотр. Все то, что, вот как сейчас Google, скажи, мне. Нет, вы немножко, может, немножко не так донесла. Не вот я пришла на прием, мы беседуем, я жалуюсь, врач слушает, задает вопросы. И вот идет голосовой набор, потому что пишут в карточку еще и от руки и вбивают в компьютер. А в это время просто идет голосовой набор в мою медицинскую личную электронную карту. И не надо никому там писать, и, не, и никаких ошибок можно, ну, например... Проблему, если можно, я скажу, дело законодатель... вот просто, особенность сегодняшнего приема, это то, что 90% времени у нас любой лечащий врач начинает заниматься Писарение. тем, что пишет. То есть он записывает, ему надо потом кучу отчетов сделать для ФМ э, Фонса и так далее, и так далее. Мы говорим, давайте это упростим. Есть определенная программа, да, которая будет в процессе живого диалога, всю эту работу брать на себя. И, соответственно, у врача останется только по большому счету на основании признаков, которые э, будет говорить больной и тех вопросов, которые будет задавать соответствующий врач, да, ставить уже конкретный диагноз. Соответственно, определять пути его дальнейшие э, лечения, там, реабилитации и так далее. Это очень хорошо, да. Возможно, в перспективе это будет работать. Но я вам хочу сказать, что любая у нас существует документация, которая должна храниться 25 лет. В течение жизни с человеком случаются различные ситуации, и та документация, которую мы на сегодняшний день оформляем, бывает, что мы поднимаем ее, вот уже буквально ее нужно утилизировать, а случилось так, что нужно все данные по человеку, и поэтому я так думаю, что голосовое, вот эти вот все наши сообщения и записи, они сюда, наверное, не подойдут. Mm. Это если только, опять же, вот после того, как мы записали, и эту запись нужно все равно на можно. Да. Но просто это тоже писать. время, это тоже будет занимать. Каких ну... Да, то есть там элементарно даже, да, приходишь, где-то меряешь давление, спрашивать температуру тела и так далее. То есть это же тоже ему надо записать это все в врачу в карточку. Вы, знаете, у нас уже а это полегче. отработано, я думаю, что на это пока вот не так. Ну вы брать. не сопротивляетесь, пожалуйста, мы сопротивляемся. Нет, правильно, Галина он сопротивляется, потому что. Вы знаете, многие, наверное, из нас помнят в то время, когда пришел доктор, или к доктору пришел на прием, он сказал, уважаемый больной, раздейтесь, послушал сам, посмотрел там язык, еще что-то, да, поставил, получил там кровь элементарный, поставил диагноз. Вот, то есть вот эта диагностика, которая была высококачественная врачом, потому что он был этому обучен, потому что он получил правильное образование, то, что он знает, что делать. Вот сегодня ни один э, наш инструмент, ни один компьютер этого не сделает, хотя прогро, программ огромное количество. Э, может быть, там, я не знаю, институт помощников врачей нужно создавать, которые должны все, все эти записи производить. Э, однозначно. Но э, вообще самое главное, наверное, в том, чтобы повышать нашу демографическую таблицу, э, уровень, э, повышать людей качество их жизни, это, наверное, все-таки точная диагностика качественная. И профилактика. Я еще забыла один пунктик такой интересный. Студенты медицинских вузов в качестве практики, например, начиная с первого курса, могут в тех же фельдшерских пунктах, да, то есть как в виде волонтерской работы, ну или как интернатура в полях, там еще что-то, то есть проходить вот такие вот уже боевые крещения, как, как вот помощники врачу. Да, те же сами записи делают. Дело в том, что в программу обучения в институтах, в академиях это входит. То есть есть определенные числа, когда есть практические занятия и есть навыки. При клиниках, при поликлиниках все студенты они это проходят. А летом вместо практики, как вот у нас раньше на картошку, на стройку, они все по медицинским учреждениям приписаны. И они все помогают, они все это проходят, потому у что у это навык, он необходим, нет. Почему? Да. У нас, и у нас и при стационарах, и при поликлиниках есть и очень много таких студентов. Это все существует, ну, это все работает. Давайте, давайте. Кру Это круглый год в тех, в тех образовательных субъектах, где они учатся. Ну, так как в городе Нижневартовске есть только медучилище, и э, студенты медицинского училища распределены по всем лечебным учреждениям, и они проходят эту практику. Мне бы хотелось выставиться вот еще по какому поводу. Почему-то, говоря о здравоохранении, мы сразу упираемся в медицину, а ведь здоровье – это личное дело каждого прежде всего. И медицина, она приходит нам на помощь, когда, ну, вот уже... Все, мы заболели. Почему бы не сказали ничего о профилактике, о пропаганде с того же здорового образа жизни? Очень здорово, что в городе есть возможность, появляются велодорожки, появляются тренажеры на озере. Это, это замечательно просто. Почему бы не продолжать эту практику, не вводить какие-нибудь, ну не знаю, мне кажется, что было бы очень полезно вводить какие-то физкультные нутки на предприятиях, когда люди бегают покурить. А можно того, я, чтобы... чтобы вы долго не продолжали, да, да, нас 38 да. просто пунктов? А, мы там видели, дальше звуки, да? Нет, мы, еще мы ну, скажем... Кажется, что здесь, это гораздо важнее. Это нет, есть. они все есть, но мы из 38 определили главные. И самое главное, я хочу, кстати, тоже обратить внимание всех коллег, у нас есть целевые показатели, у нас есть конкретные целевые показатели указа президента, который говорит о том, что мы хотим добиться на выходе. И, для, и соответственно, что мы должны сделать для этого. То, что вы сейчас сказали, оно само собой разумеется. Я так думаю, что вот это предложение здорового образа жизни, оно, наверное, в сеть 12 направлениях должно прослеживаться, куда бы мы и не взяли. Конечно, конечно. Знаю, сразу про феологию, да, что, что вы, давайте лечить это, это, это, мониторить, кто-то, вот, кто вот. А проговорить о том, что как важно здоровое питание и там, регулярное движение? У нас даже есть... На планирование семьи э, идеи, да, то есть как бы как это сделать здоровое поколение и т.д. То есть вы ну, просто не стали это прям все Пойдем к следующему пункту, да? Спасибо, было озвучено самое главное. Переходим к следующему направлению. Так, поаплодируем, да. Следующее наше направление было. Меня зовут Руслан Шахалиев, Нижневарский государственный университет. Международная кооперация и экспорт, но это все-таки прерогатива государства в целом, не регионов. И здесь мы тоже продуктивно поработали, тоже выделим основное. У нас есть очень хорошая продукция, своя, но не всегда ее знают за пределами страны. Для этого нужны международные ярмарки и выставки для привлечения и презентации товара. Иногда наш товар, он довольно-таки хороший, но при этом он не брендирован так, как брендирован, например, заграничный продукт. Следующее. Повышение сервиса и постгарантийного обслуживания. Те же самые, та же самая наша готовая продукция, она иногда представлена в каких-то регионах мира, но при этом не имеет сервисов обслуживания, гарантийного, постгарантийного, что очень важно, потому что покупатель при выборе продукции также обращает на это большое внимание. Следующее – это упростить процедуру валютных операций и сопровождение процедуры международных контрактов. Создание международной товарной биржи стран Евразийского союза с целью торговли в национальных валютах. Но в связи с последними политическими событиями мы видим, что многие государства уже переходят на торговлю в своих национальных валютах. И для нас это хорошо было бы. Мы с некоторыми странами уже активно торгуем в национальных валютах. И тем самым такая вот биржа, она противопоставила бы наши национальные валюты, валюты развивающих стран России, Китая, страны СНГ валютам мировым. Заключение соглашений между этими странами об обязательных квотах на закупку продукции. Но, ну, как мы знаем, например, в ВТО есть такая тенденция, то, что определенная страна продает определенный товар, у нее есть обязательства, и обязательства не только продавать, но и покупать тоже какие-то определенные товары. То же самое и у нас тоже. Тут мы крутимся вокруг стран партнеров, стран Евразийского Союза, стран БРИКС тоже мы рассматривали, страны БРИКС тоже. Так, но ну, по основному льготное кредитование для а, субъектов экспорта, а, развитие внутри государства отрасли а, экспорта, экспорта востребованных а, товаров и производителей, развитие горизонтальной кооперации с целью создания конечного экспортного продукта, чтобы ну, а, есть у нас а, но сейчас уже в меньшей степени, но есть у нас такая беда, когда а, мы продаем в основном а, экспортируем в основном а, сырье а нужно экспортировать готовый продукт. И в связи с этим нужно поддерживать и двигать такого производителя, который уже готовый продукт, к примеру, не металл, а, ну, к примеру, трубы, да, уже продавал. В принципе, у нас все. Спасибо. конкурентоспособной продукции, которую мы можем поставлять на экспорт, это, конечно же, повышение качества товара. Для этого, конечно, государство должно все-таки вернуться к системе тех ГОСТов, которые в свое время существовали при Советском Союзе. А в Евросоюзе оно и в настоящее время есть, Тут, туда продукция низкого качества, она не войдет. Поэтому и в том числе... Регулирование государства за стандартными качествами производимой продукции тоже вот сюда включить. Ну, я хочу сказать, что качество продукции начал создавать Петр Первый у нас в России вообще-то. И не, неукоснительно уйдет по этому пути. Просто, может быть, вот эти качественные характеристики такие, их по-другому прописать, они есть, Не знаки качества такие приезжают у нас. Ну, характеристики может можно ли, соответствовать? Можно я тоже дополню? Согласен совершенно. Можно я тоже дополню? Да, а, По качеству продукции. Дело в том, что а, у нас есть российские стандарты, которые регулируют качество. Качество продукции нашей, если соответствует российским стандартам, оно не хуже, однозначно не хуже а, западных стандартов, потому что мы входим в систему ВТО. И там качество, что западных стандарт, что российских, оно должно быть одинаковым, не хуже. Что касается теперь подтверждения качества, Подтверждение качества российской продукции зачастую требуется зарубежными партнерами, покупающими российскую продукцию, чтобы оно подтвердилось именно зарубежными сертифицирующими органами. Вот в этом возникает вопрос. Получается, если даже субсидию округ выдает на то, чтобы сертифицировали нашу качество, то эти деньги идут зарубежному партнеру, потому что он сертифицирует на своем зарубежном партнеру, потому что он в своем органе сертифицирует наш товар. Хотя, в принципе, он качественный и соответствует и нашим стандартам. То есть проблема заключается в международных отношениях. То есть почему наши сертифицирующие органы не признаются нашими партнерами? Вот и все. Да, Таник Михайлович, можно есть... Тогда... На одну минуту. Замечание сделаю. Дело в том, что, на мой взгляд, мы говорим не про сырье, а дело в том, что ВТО это фактически торговля первичным продуктом. Это прокат, это там, я не знаю, там нефть и так далее. Да ну образно. Готовой продукции там по большому счету нету. и А мы-то говорим про несырьевой рынок. То есть мы говорим там, где уже есть добавленная стоимость. То есть там, где есть переработка, Всемирная торговая организация ВТО, мы подписали соглашение и входим в ее состав. Но но я вам хочу сказать, это касается всей продукции, все всех товаров. Все правильно Но требования Европейского союза, поверьте тоже, если посмотреть, намного выше тех требований, я имею в виду, качества товара, чем даже ВТО. У них своя система оценки качества. Вынужден с вами согласиться. У нас был вот период, лет, наверное, 5-6 назад, когда негосударственные сертификационные органы создавались. Вот, в принципе, я думаю, что к этому нужно вернуться и там, ну, регионально это сделать, или там, как по каким-то другим образом. Но такие органы должны быть. И производители должны сертифицировать свою продукцию в этих органах, соответственно, чтобы была возможность выход уже за границу. В принципе, это касается всего. И оборудование, и продукции, и даже каких-то научных разработок. Такая работа проводилась. Потом она как-то немножко затихла, но в принципе к этому нужно вернуться. Я полностью согласен. Главное, чтобы эти негосударственные органы соответствующим образом были лицензированы в зарубежных государствах, чтобы их, их сертификаты зарубежные государства признавало. Есть еще вопросы? Ввести просто вот качество. На самом деле, эта организация оценивает качество продукции на всем рынке Российской Федерации. То есть, в каком-то разрезе. То есть, допустим, если это молоко, то молочные продукты по разным производителям. И у них есть определенная шкала. То есть, есть совсем качественные продукты. Здесь ниже качество, то есть, там около 5 шкалов. То есть, некачественные, соответственно, ну и выше, выше, выше. То есть, вся опять же эта продукция, она Э, оценивается ну, так, что, что приобретается в разных э, районах этой страны, в разных конгрессионах, то есть цель опять, определения. Возможно, здесь какая-то контрабандная продукция, но, тем не менее, там есть четкое предположение. Э, некачественная продукция в рамках закона защиты прав потребителей, то есть если не предоставлена какая продукция, какая-то информация о составе этого продукта, и некачественная продукция... Э, то есть в данной продукции есть какие-то отклонения по, ну э, именно самим нормам каких-то, то есть э, где-то может быть, где-то, то есть может много э, диалогических... нет, в числе, такая служба есть, и она объединена президентом э, Российской Федерации. Чуть не было ни но тем не менее. То есть у нас есть э, сейчас служба конкретно, которая оценивает качество продукции. Она есть, она возродилась с 2014 года. Э, существует, и ну, они оценивают качество. То есть в том числе можно сейчас зайти и посмотреть, какие продукты являются качественными, какие некачественными, ну и сделать для себя выбор, как для потребителя, Спасибо. Коллеги, мы с вами затронули там большой спектр тем, он на самом деле важный, международная кооперация и экстра. Напомню историю. Договор с Всемирной торговой организацией мы заключали на протяжении 16 лет. 16 лет мы создавали условия в Российской Федерации для того, чтобы Международное сообщество подписало с нами договор в виде Всемирной торговой организации. Это означает, что мы создавали законы в Российской Федерации, мы показываем, что мы также качественно создаем продукт, мы показываем, что здесь юридические службы, наши суды работают так же, как за рубежом, чтобы небезопасно было торговать с нами. По вот 16 лет нашему государству потребовалось. Вдумайте, в истории, наверное, это очень маленькая цифра, а в истории нашей с вами жизни очень длительное время. Но в результате, опять-таки, то, что касается качества, наверное, та продукция, которая реализуется в рамках этого соглашения, она в высокой степени качества, иначе бы она там не реализовывалась. В целом, вот международная кооперация, наверное, сегодня в рамках нашей частичной изоляции на международной арене, она, возможно, на самом деле, общаться сделаны с нашими странами БРИКС и так далее. Это совершенно справедливо, на мой взгляд. Как будет дальше развиваться событие, время покажет. Мы с вами будем жить в это время. А в целом мне презентация ваша понравилась, у вас очень много идей, и они правильно помогут. Спасибо. Спасибо. А, а аплодисменты. аплодисменты. А Презвольно приглашаем группу по номерам 5. Обоснуйте. Сегодня пятница. What are индивидуальной предпринимательской инициативы. Добрый день. Наша группа разрабатывала тему, которая называется «Экология». Да, меня зовут Матвиенко Вероника Владимировна, я руковожу общественной организацией «Молодая семья». Ну, нам показалась эта тема очень вкусной, на самом деле, и мы не стали ограничиваться местными какими-то масштабами, дали волю фантазии, так что, если что, простите нас. Мы считаем, что у нас существует в настоящее время вот такая острая тема, то есть острая цель, которая стоит перед всем нашим обществом, это, прежде всего, формирование осознанности в сфере сохранения планеты, в сфере экологии. То есть если посмотреть на опыт каких-то развитых стран, где хорошая природа и все очень замечательно в этом ключе происходит, то нужно говорить о том, что каждый человек этой страны знает вообще ради чего это делается и вносит свой какой-то пассивный вклад как гражданин. Мы думаем, что в настоящее время очень важно осуществлять просвещение, просвещение населения в сфере экологии, внедрение разнообразных просветительских технологий. То есть и воспитание, воспитание и образование обязательно на всех уровнях, начиная там, то есть с любого вообще поколения, любого возраста. Внедрение каких-то визуальных маркеров, как ориентиров. То есть, допустим, мы вот узнали интересный опыт Японии, она сегодня прям с нами. Что, допустим, если ты хочешь дать в утиль свой диван, нужно пойти и оплатить этот, эту утилизацию, а тебе дадут такую наклейку несдираемую, которую ты приклеишь на этот диван отнесешь туда, где собирается мусор. Таким образом ты оплатил утилизацию этого всего. То есть визуальные маркеры, систематизация сбора, инструкции, которые население получит везде, ну просто живя в сообществе местном. Информатизация или просвещение населения в области содержания домашних, домашних животных и так далее Информирование Здесь мы говорили о том, что важно, чтобы товары, чтобы продукты имели приоритет этикетки с подметкой ЭКО Важно, чтобы осуществлялось ценообразование и какие-то преференции отдавались в ценах тем продуктам, которые не вредят человеческому здоровью информирование СМИ. Сегодня мы знаем, что очень много средств массовой информации говорят о том, что не полезно вообще для здоровья, но мы принимаем эту информацию и следуем этим каким-то там призывам. Новый подход в сфере рекламы, то есть реклама за экологию. Создание городской локации в качестве метода информирования населения, то есть когда мы говорили о том, что систематизировать необходимо сбор мусора, то по опыту других стран, не весь мусор собирается в одном месте, а он каким-то образом распределяется. И, допустим, вот сейчас можно сдать какие-то там лампы да, только в одном месте. Для того, чтобы горожане знали, где сдается лампа, где сдается аккумулятор, нужно создать такую систему локации, которую может получить человек, допустим, через приложение или через создание разделов в интернет каких-то ресурсах или в виде просто обыкновенных листовок. Мы говорили о том, что в Дубль ГИС может быть второй слой, где кроме там распределения расположения наших каких-то зданий, строений, учреждений, еще будет нанесен нанесена информация о том, где и как можно сдать какой-то мусор. Система контроля и поощрения в данном случае тоже представляется нам интересным. Это то через местное сообщество мы можем контролировать. То, что мы создали, то, ради чего мы вообще э э э воссоздаем экологичность общества. Экопатруль, добровольческий, может быть, экопатруль, а может быть и профессиональный, соответственно, внедрению новых профессий в данной области. У вас остается одна минутка, самое главное, основное. Ой, извините, да. Значит, э э с просвещением, в общем-то, наверное, я закончу. У нас еще была защита, снижения уровня загрязнения воздуха, что заключалось и в снижении потребления пластика, и в обеспечении зимнего эко-подогрева для наших автомобилей. Кстати, мы говорили о том, что в застройке необходимо следовать этому экологическому принципу и сразу планировать то, как будут подогреваться автомобили и каким образом будут расположены там автомобильные, может быть, стоянки. Содержание, разумеется, города в чистоте, поддержка этих частотов. Те же самые велодорожки, те же самые... Может быть развитие электромобилей, ну или поддержка этой промышленности. В задаче ликвидации опасных накоплений. Мы говорили о том, что у на законодательном уровне необходимы какие-то решения, которые запретят вообще эти накопления иметь опасные. И о том, что должна быть структура также контроля за тем, каким образом вообще происходит это ужасное какое-то сверхмерное загрязнение среды. В качестве питьевой воды мы также говорили о том, что не нужна инфраструктура для, для того, чтобы вода хорошую воду имели отдаленные районы. У нас там так задача говорилось или в цели. Мы говорили о том, что должно быть просвещение в сфере бытового использования воды, замена коммуникаций и образования, продвижение новых профессий в этой области. И в защите водоемов мы обсуждали посвящение населения о том, как сохранить экологию водоемов, как исключить возможность, то есть исключить возможность сброса отходов. Программа защиты водоемов, исключение браконьерства, нормы, препятствующие заражению водоемов, снижение антропогенной нагрузки через развитие системы, через развитие системы водоснабжения городов. Спасибо. Да, еще мониторим. Друзья, переходим к вопросам. У кого есть вопросы, задавайте Ну, так как мы живем здесь в Нижневартовске, мы вот еще говорили о биоразнообразии, о том, что у нас есть такие регионы, территории, которые можно было сделать парками. Есть вопрос, дайте, пожалуйста, микрофон. Это даже, это даже не вопрос, это скорее добавление, потому что экология это тоже моя больная тема. И... Э, чуть к каждому практически обращусь. Посмотрите, у нас у всех на столах есть бутылки с пластиком. Пластиковые бутылки. Вот экологический подход и снижение всех этих... Вероника Владимировна говорила о снижении накопления отходов, но немножечко не конкретизировала. Пластик у нас сейчас самая большая на самом деле проблема, потому что он практически не биоразлагаем, а разлагаясь в окружающей среде в течение столетий, он выделяет яды. Нам необходимо снижать потребление пластика, снижать потребление одноразовых вещей как можно сильнее. По возможности, насколько возможно, использовать многоразовые вещи в своем быту. И нужно, чтобы каждый из нас помнил об этом и старался минимизировать свою нагрузку на окружающую среду. Спасибо. Вопросы есть еще? Предложения. Переходим ко второму направлению. Спасибо. Радик, Второе Радик, Я прошу, Сергей, Радикова Владимировна. То, что вопросов нет, это не означает, что вы неинтересно рассказали. У вас очень много вопросов. Просто государство идет кримийными шагами сегодня в рамках колонии экологии. Но мне кажется, несмотря на то, что они огромные такие шаги сделали за последние там, два года, это очень медленно развивается. И не только у нас в югуре, но вообще в целом в Российской Федерации. Мы должны, мы должны быстрее развивать и применять, потому что жизнь -то она как такая у человека. Тем более, да, согласен. Спасибо вам за ваше выступление. Следующая тема нашего стола предпринимательство. и мы обсуждая разбили э, на три таких э, пункта э, наши предложения. Первое научный подход, и в принципе наблюдая за тем, как излагают э, предложения предыдущие ораторы, так сказать, э, мы не отошли далеко и не стали какими-то уникальными. Во главе угла стоит образование. Видать, общество требует такой научный подход к любой деятельности Предпринимательство тоже со своей стороны, на наш взгляд, требует, чтобы образованность в предпринимательской части возникала еще со времен школьной скамьи Ну, по крайней мере, в каких-то азах, может быть, своих в этой же связи появляется необходимость профориентационной работы и вспомнились добрые старые УПК, которые были в школах, что в принципе имело свой эффект. Тем более в настоящее время, когда мы говорим о возрождении рабочих специальностей, то, что, то чего не хватает сейчас в стране, я думаю, что это им актуально вполне. И, и вот я что не знаю, я слышал, что такое, как уже происходит в образовании, Иван Владимир Владимирович, нет, еще пока не бойся, да. ну вот, значит, будет водиться, наверное. И что касается теперь не образования, а предпринимательства в целом. Помните такой фильм «Служебный роман»? Ну, все помнят. И, и, и вот эта вот э, вся суть этого фильма происходит э, в статистическом бюро. Помните, да? Там утро нашей конторе начинается с того, что все там что-то делают, красятся. Но самое главное э, заключается в словах э, директора этого центра статистического, когда без работы э, статьи, этого статбюро, э, по сути, страна не будет знать, кому что нужно, э, сколько пар обуви 35 размера нужно э, в Калининградской области, ну и так далее. Собственно, э, к чему э, я это все говорю? Потому что бизнес э, и предпринимательство, на наш взгляд, требуют обращения к статистике ну более полного, что ли, обращения. Мы говорим, о, наверное, государственном регулировании статистических данных, создания аналитических центров, может быть, локально, в округах, городах или по всей стране, наверное, все-таки правильнее, конечно, с применением к местности создавать такие центры, которые бы вели свою деятельность, начиная от потребителя, и потом передавали уже сформированную информацию в предпринимательское сообщество. Здесь предполагается в том числе и Формирование самого предложения Для начала предпринимательской деятельности Выявление дефицита Предпринимательской деятельности В той или иной области, либо регионе Ну, если хотите, микрорайоне Ведь уже есть хорошая Хорошая практика в Европе, когда микрорайон строится исключительно с точки зрения Логистики размещения предпринимательской зоны Это Те самые первые там Коммерческие этажи Когда у нас не просто сдаются в аренду ну, пожалуйста, под что угодно, хоть по церкви, хоть под алкогольный магазин, но в Европе распределяются сначала основные места под э, строго э, назначенные э, виды деятельности, обслуживающие этот микрорайон. Ну, это, конечно же, вот кафе до парикмахерских, но не сдается коммерческая недвижимость, предназначенная под булочную, не сдается парикмахерка. Я считаю это неплохой подход. Это говорит о том, что Европа изучает статистику, примерно раскладывает демографию микрорайонов взятого, там, не знаю, города и так далее. Я не говорю, что уже строго по одному магазину в микрорайон и все, и чтобы вот этот предприниматель был такой, весь из себя доволен. А к тому, что акцентировать внимание на то, что нужно людям, и, ну а дальше все остальное свободное заполнять с точки зрения конкуренции. за одна минута. Отлично. Закончили с научным подходом. Информационный блок тоже проходит такой ниткой среди всех выступающих. Конечно, и э, формирование э, э, культуры населения в получении услуг. То есть, ну, конечно же, нужно, э, воспитательная часть она будет перекликаться везде. Формировать э, культуру потребления, в том числе, мы должны как потребители услуг требовать с предоставителя этого, этих услуг качества. Это нормально, это нужно в обществе воспитывать. Не только жаловаться на то, что там вот кто-то чего-то не предоставил не требовать это, это все. Так. Так. Ну, э, говорилось об экспорте уже, я вкратце скажу, что мы в предпринимательской части предполагаем э, пропаганду и поддержку э, брендированного бизнеса, и в том числе фермерских хозяйств, что, не очень, что немало важно для России наболевший вопрос об этом мы будем говорить на форуме 31 августа. Кстати, все знают, что 31 августа в Нижневарске пройдет форум предпринимателей 2. -й. Все же знают, Поднимите руку, пожалуйста. Опустите, пожалуйста. А кто придет на форум 31 августа? Поднимите руку, пожалуйста. Я Вы вас посчитали, имейте виду? Итак, 31 августа мы об этом тоже будем говорить. Что, ну, например, к нам приедет, сегодня уже прошел регистрацию один предприниматель, серьезный предприниматель который поставляет под овощную продукцию по центральным сетям. Я помню правление, да, я заканчиваю. Я просто вот ремаркел поешь. Поставляет по продукцию по сетям, 800 фур ежемесячно приходят из Турции. Казалось бы, в нашей стране очень много земли, которая могла бы заместить эти 800 тур, 800 фур ежемесячно. И практика, коротко, быстро, практика, самое главное, давайте сейчас здесь много, но вот самое главное, что мы хотели бы сказать, не хватает. Особенно для нашего региона не хватает закона о регулировании закупок крупным бизнесом у малого. Этого закона в принципе нет. И мы бы вот во главу угла поставили формирование вот таких законов, которые были бы обращены ре... с регламентной деятельностью, с, регламентной... с регламентом формирования, ну не знаю, там, начиная от технических заданий, принципов закупки, обращены лицом к малому бизнесу. На сегодняшний день... Ну, большие госкорпорации на это вот, такой, такой законодательной поправки не имеют, а, соответственно, у них там происходит. Э, ну, не мне вам рассказывать э, э, все, что угодно. Спасибо. Вот минута. Минуты еще есть, да? Или нет? Есть. Да, я могу еще на парочку. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. У нас остаются две группы. Группа под номером три и группа под номером шесть. Какая группа пойдет? И три, и шесть. Кто за три? Кто за шесть? Выходит шесть. Направление культура. И производительность труда и поддержка занятости. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться. Меня зовут Лицук Андрей Артурович, доцент Международного государственного университета, депутат Думы города. Я хочу представить те идеи, которые возникли у меня, и моих коллег из шестой группы. Начнем с культуры. Вашему суду мы представили не так много идей, но на самом деле они глобальные, как нам представляется, потому что каждая из них имеет потенциал очень такого плотного, широкого наполнения. И вот эти наполнения могут стать отдельными проектами. Итак, первая наша идея это создание многофункционального культурного центра. Ну, рабочее название пока МФЦ культуры. Что из себя представляет этот центр? Это действительно такой комплексный объект, под крышей которого могли бы собраться совершенно разные организации, совершенно разные учреждения из области культуры. Что угодно. Это и детские кружки, центры технического творчества, это музейные комплексы, детская библиотека, которая сегодня в нашем городе настоятельно требует обновления нового здания. И так далее. И, наверное, центром этого центра, да, извините за тавтологию, то есть изюминкой такой это должен стать виртуальный зал, может быть, зал-трансформер, который позволял бы, не выезжая из нашего города, присутствовать в самых интересных местах мира. Ведь, согласитесь, замечательно было бы прогуляться по садам Лувра или посидеть, присутствовать на спектакле в Мариинке, будучи в нашем городе, путешествовать по глубинам космоса и так далее. Следующая наша идея — это ну, такое, опять же, название «Рабочий остров». Что из себя представляет эта идея? Кстати, мы планируем, коль скоро у нас все-таки стратегическая неделя, поэтому немножко пофантазировали, уж простите, немного оторвались от земли, от земли, но наша идея, действительно, наша задача — смотреть будущее. Так вот, мы планируем, если будет реализован этот проект, то объявить еще и конкурс на самое удачное название этого острова. Вы прекрасно знаете, что вот у нас есть через, да, на, рядом с нашим городом остров. Э, и мы предлагаем на этой территории, территория достаточно значимая, э, создать э, ну, действительно такую э, самый разноплановый, э, сам, разноплановую территорию, разноплановую зону отдыха, которая включала бы в себя э, э, ну, э, аттракционы включало бы в себя заповедные какие-то места, заповедник, да, где бы были представлены, в первую очередь, конечно, наши местные представители флоры и фауны. На этой территории можно было бы разместить в зимнее время и лыжные трассы, и стойбище, да, какое-то в качестве этнографического какого-то музея и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, приключения начинались бы уже с момента с того момента, как человек пытается добраться до этого острова, вот мы предлагаем через ОК построить, например, канатную дорогу. Почему бы и нет? От моста мы отказались, сказали, что это не экологично. И, ну, представьте себе, опять же, смотрите, например, здорово было бы, если бы мы в зимнее время на нартах, на оленях туда добирались, нас бы отвозили в летнее время на каком-то речном транспорте. Очень было бы, как нам кажется, интересно. Третья идея. Центр ремесел декоративно-прикладного искусства. На самом деле у нас в городе достаточно большое количество мастеров, которые э, являются ну, носителями вот этих профессиональных секретов. И для того, чтобы эти секреты не были утеряны, для того, чтобы усилия и деятельность этих мастеров была как-то систематизирована, для того, чтобы был диалог между этими людьми и э, простыми гражданами, необходимо создать такой центр. И э, данный центр мог бы быть э, таким э, местом, где бы, ну, во-первых, производились, реализовывались бы вот эти ремесла, э, где бы они поддерживались и развивались, где проходили мастер-классы, в том числе для ребят, для детей, для молодежи. Ну и, конечно, это еще и объект, где есть рабочие места да, и способ, наверное, реализовать э, те э, свои произведения, которые э, создаются мастерами. Треть, четвертая идея – Нижневартовский бульвар. Так условно мы назвали. Ну, Вообще мы исходили из того, из концепции так называемого третьего места. Что это такое? Ну, Условно, наверное, жизнь каждого из нас, сферы да, жизни, можно разделить на три места. Первое место – это дом, семья, друзья. Первое место – это учеба, работа. А вот третье место – это то место, в котором бы реализовывались наши социокультурные потребности, где мы могли бы общаться, где мы могли бы отдыхать, где мы могли бы получать какое-то образование, я имею в виду, да? широкое образование и так далее. И э, мы считаем, что э, вот эта концепция третьего места, она должна предполагать системность. То есть в каждом микрорайоне, в каждой части города должен быть какой-то объект, который позволяет реализовывать все эти вещи. Ну, например, вот что-то наподобие э, школьной аллеи а, да, в первом микрорайоне. А, одна минутка у вас. Да, вы что-то, что быстро. Так вот, что касается Нижневаркского бульвара, мы предлагаем, э, вот, например, создать какой-то очень красивый объект, э, началом которого может быть, например, Рябиновый бульвар и заканчиваться может э, около реки. И где бы было бы не только приятно отдохнуть, но и в районе которого бы располагались объекты, может быть, от павильоны, может, какие-то выставочные комплексы, где могли бы как раз располагаться и кружки, и какие-то мастерские, и так далее, и так далее, и так далее. Создание дом моделей. Что касается этого, ну понятно, не секрет, что российские женщины самые красивые женщины, а женщина-дживартовская самая красивая женщина России, я так думаю. Я думаю, что наш город уже давно созрел для создания дома моделей, где бы создавались действительно шедевры, штучный товар, и наши женщины красивые люди должны красиво одеваться. Создание единого социального центра совместно престарелых сирот-детей. Может показаться, что это немного непрофильная тема, но тем не менее мы считаем, что передача опыта от поколения к поколению, чтобы не распалась связь с ребенком, да, как у Шекспира, это очень важный момент, и в момент в том числе и в сфере культуры. Но мы считаем, что создание такого социального объекта позволит решить целый комплекс задач, в том числе это позволит украсить закат жизни пожилым людям, да, которые могут с детьми пообщаться, а с другой стороны детей научить Научить милосердию, великодушию и так далее. Спасибо, поэтому есть вопросы. Уважаемые эксперты. Андрей Анатольевич, спасибо. Вообще очень хорошая, творческая, большая работа, проведена вашей группой. Это видно. Единственное, скажите, пожалуйста, вы не будете возражать, если все-таки не дом модели, а дом моды? Не против? Это, это обсуждается. Конечно, конечно. Потому что все-таки, мне кажется, ближе вот это. А вообще, хочу сказать, вот как раз-таки и ваше выступление, и выступление Сочелина Сочили... Василия Валерьевича, очень они настолько во многих местах совпадают. В каком плане совпадают? Идеи. Идеи для бизнеса, идеи для предпринимательства. И, я думаю, в общем-то, большая дорога, большой путь вот и парку, острову, и центру ремессел. Вообще, спасибо большое. Спасибо. Прекрасная работа. Спасибо. спасибо. Так интересно получается, что то, что вы предлагаете, потом э, строительному блоку придется реализовывать. Наша задача – выработать идею, предложить. Да, но вот хотелось бы как-то предложение все равно. У нас же нацпроект, и идея должна быть, как вот нам культуру в массы нести. Наверное, может быть, я ошибаюсь, но, наверное, так. И вот в этом направлении надо подумать. Ну, на самом деле, спасибо за вопрос, на самом деле, смотрите. Скажем так, о у не нашего народа. Широкая культура, массовая культура. Спасибо. На самом деле, смотрите, вот, допустим, создание того же Нижневартовского бульвара mm -hmm. а, позволит не только, а, ну, скажем так, создать еще одно место притяжения. Да? Кстати, извините, я немного отвлекусь, вот создание подобного а, парка на острове, ведь очень. А, ш... Я думаю, что станет действительно центром притяжения и в том числе и позволит дать толчок нашей сфере индустрии и туризма. Так вот, что касается массовой культуры, вот создания создание вот такого многонационального культурного центра, человек должен иметь возможность реализовывать свои внутренние интенции. Заниматься тем, что ему нравится. Например, авиадомоделирование, да, там, еще что-то. И для того, чтобы э, я мог это делать, у меня, для меня должна быть площадка, где собрались бы э, мои, там, единомышленники и так далее. Поэтому вот эти объекты, они как раз нацелены, в первую очередь, не на элитарную культуру, а именно на массу. Ну, тогда мы ваши идеи будем реализовывать уже в нашем э, объекте, так называемый, пятитысячный, который, в том числе, возможно, мне туда... Мысли. Очень здорово. А еще есть вопросы? Можно. И в здравоохранении у нас ну, как бы была еще одна идея, но нас не касалась, поэтому мы ее закрыли. Это, наверное, к культуре относится. У нас нет культуры воспитания э -э, как будущих женщин и будущих мужчин и культуры взаимоотношений между ними. А, то есть это уже и семья, и состояние здоровья, и экология и так далее. То есть, ну, я думаю, что культура ⁇ это вообще тут один из самых важных аспектов, который влияет вообще на все площадки, которые здесь, здесь собрались. И поэтому, ну, наверное, нужно включить культуру воспитания семейных ценностей. Взаимоотношения мужчин и женщин между, между друг другом. И тогда мы приводим. А? А Еще у нас один вопрос. Сергей Медведев, художник. Вы знаете, вот даже сейчас, когда вот у нас появляются и какие-то вот вопросы или реплики, да? Вы обратите внимание, что ведь тема культуры, а о культуре никто не говорит. О культуре как таковой. Культура воспитания женщины, культура воспитания мужчины. Извиняюсь, культура в бизнесе. А культура как культура, где она? Куль... Не может быть, потому что дело в том, что даже сама потребность культуры вот в этом маленьком обществе, где мы сейчас находимся, она отсутствует. Потому что культура как таковая, как национальный проект. Я не говорю сейчас про город Нижний Вартл с его вот плюсами и минусами. Как национальный проект культура сейчас не культивируется. Спорт, образование, медицина, нанотехнологии, робототехника, космос и так далее. И так далее. Хоть где-то прозвучало, поднимаем культуру, что культура — это что? Изобразительное искусство, хореография, музыка и так далее. Вот это культура. Музеи — это культура. Вот когда вот мы говорим вот это вот направление, обучение, можно теперь посмотреть и спроецировать на наш город. В частности, если мы говорим о нашем городе. Этого у нас нет. Потому что культуру мы опять должны разделить на два направляющих основных. Самодеятельное искусство, профессиональное искусство. Профессиональное искусство формируется только с пласта самодеятельного искусства. В самодеятельное искусство туда входит кружки, туда входят какие-то факультативные занятия и так, далее, и так далее. Из них вырастает пласт профессионалов. Профессионалы формируют культуру уже на весь населенный пункт, на какой-то регион и в целость на страны. И гордимся, и страна гордится, профессиональными исполнителями в области изобразительного искусства, хореографии, музыки и так далее, и так далее. Так вот, чтобы вот эти профессионалы появились и наша земля, югорская, допустим, если мы говорим о нашей земле, родила этих людей, да? вот и нужно создавать эту базу, вот и нужно создавать эти условия. Как я всегда вам говорил, там, допустим, Макаренко или Малетину. Вы повесили бы грушу у себя на кухне, колопатили бы ее, Стали бы вы чемпионами мира. Нет, нам создали условия. И потребовали с вас, и взяли с вас ответственность. Мы для вас сделали все, будьте добры. Так вот, чтобы появилась культура, нужно создать условия. Так вот, если говорить сейчас об этом, это, конечно, извините, немножко Мистичкова, да, в какой центре несут БПИ? Ну есть фантомастический в каждом городе, есть центр МИРС театр моды. Ну это тоже самое в том же здании может быть, да? Это немножко такое притянутое, имеет право быть. А если говорить глобально, допустим, да, <coughs> а где музейный комплекс современного искусства? А где отдельно стоящее здание музея классики? А где отдельно стоящее здание филармонии? А где отдельно стоящее те... здание театра оперы и балета? А где, где настоящее здание такое? То, что даже может быть не новое для страны, но для нас это инновация. В в Екатеринбурге и так далее, и так далее, в шаговой доступности все это есть. И мы с удовольствием ходим, посещаем, детей на это ориентируем, они у них происходит образование, самообразование и так далее. Но у нас в силу того, что у нас малая территория и огромное нежелание, подчеркиваю, огромное, огромное нежелание, мы все это впихиваем. В три хорошие буквы МФЦ и под эту крышу всех, начиная от моды и заканчивая чуть ли не проектами. Так вот, культуру поднимать, я уже сколько говорю, кто не знает, необходимо, это основа, будет культура эстетики, у вас появится культура в медицинском обслуживании, культура в производстве, культура в вождении автомобиля, культура в отношениях. Кто сейчас скажет на вскидку, в школе хоть кто-нибудь происходит, произносит слово или предмет такой «этика» и «эстетика»? Такт. Уходит все. Потому что перестали общаться на хорошем, профессиональном, культурном, доступном языке. Так вот, чтобы это было, вот как это громко не звучит, да, но культура, она мягко звучит, но ей нужно навязывать визуальным рядом. Пусть те же даже бизнесмены, предприниматели, ну пойдите на встречу с своим э, детям и внукам, да? Ну баннерные щиты, которые висят, ну не только там деньги они должны принести, ну не... пусть идет информационная задача какая-то, да? Пусть там будет Шишкин висит, висит репродукции. Пусть там будут там плакаты, я не знаю, ведущих наших актеров и, там, и так далее. Да даже элементарно, актеров нашего театра. Кто знает лицо актеров нашего театра драм драматического? Вот тот один человек знает, вижу все. А это же отсутствие культуры, понимаете, в чем дело. Почему мы когда приезжаем в другие города, мы удивляемся, ах, как здорово. Да потому что вы, вы погружаетесь в мир вот этой вот культуры, которая идет через архитектуру, потому что это застывшая музыка. И мы видим в других городах и удивляемся, как там здорово, когда я хотел здесь жить, да? Через малые архитектурные формы, потому что их много и они разнообразные. Через ландшафтный дизайн, через свет, через освещенность и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если бы вот наш город приобрел такую вот изюминку, ну так мы рассуждаем, да? Музей обязательно должны быть, филармония должна быть, да? Будет отдельное здание дома и так далее, да ради бога, но только там требования в доме модели есть. И это еще набрать нужно, этот контингент, метр 76 и выше, и так далее. Вот. Поэтому я бы все-таки начинал с того, что нужно в первую очередь, реализовать необходимые, а они есть такие нормативные требования именно по вопросам культуры, но их надо реализовать и достичь этого. Необходимые требования вот именно в культурных учреждениях как таковых, ну один из нормативных требований я вам могу сказать, что по требованиям на 10 тысяч населения должен быть один выставочный зал. Посчитайте, сколько у нас населения в городе, сколько выставочных залов. Спасибо, я там Спасибо большое за ребарку. Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Но хоть скоро у нас стратегическая сессия, мы пытались заглянуть за горизонт. Вот то, о чем вы говорите. Да, филармония, это очень важно, и это правда нужно, потому что город должен быть уютным. У нас город не только постоянного места постоянного проживания, это еще комфортное проживание, да? красивый большой город, но вот этих объектов не хватает. Мы пытались вот, предложить свое видение. И вот, наверное, дополнение, как вы прекрасно знаете, уважаемые коллеги, культура вообще переводится и означает «возделывание». Да? Это взращивание человека, это как, в том числе как и образование. Вы никогда не задумывались, что такое образование, почему такое название? Это передача образа, человеческого образа от человека к человеку. Это касается и культуры в том числе. Да. Что касается второй нашей темы, это производительность труда и поддержка занятости, но на самом деле это тема, которая меньше позволяет да, разбить полет фантазии. И по этому поводу огромное количество работ, исследований, поэтому, наверное, что-то нам изобрести было сложно. Вот, но мы некоторые моменты все-таки отметили. Итак, первое, это бережливый регион. Как вы прекрасно знаете, это пилотный проект, и он уже реализуется. У нас есть отдел, специальный раздел стратегии развития. Хантматизм автономного округа, который, кстати, прописали ученые нашего университета. Но мы бы хотели обратить внимание на, друг... на, другой... на один момент. Бережливый, тех... Бережливый регион, вообще, бережливое производство ⁇ это не только технологии, действительно, это не только способ организации труда, это в первую очередь мышление, это в первую очередь философия, если хотите. Поэтому мы хотели бы обратить внимание, что помните, вы, когда мы обсуждали, вспомнилось, помните у профессора Преображенского, все начинается, разруки начинается голова. И креатив, да, конструирование тоже начинается голова. Поэтому э, все вот эти технологии. Все вот эти э, механизмы производства, они не будут столь эффективны, пока человек не поймет, что, э, что такое вообще бережливое производство. И, по, коллеги, я, на самом деле бережливый производство – это не значит экономия на всем. Да? Но э, это не означает, что врач, например, э, прием на прием пациентов выпускает не 15 минут, а там, 13 с половиной. Да? Это означает именно мышление, это означает желание и понимание того, что нужно работать и трудиться эффективно, креативить. Да? Второй момент – развитие института наставничества. Тоже не очень новая идея, но нам кажется, что это очень важный момент, особенно вот в свете тех дискуссий, которые в стране по поводу пенсионной реформы э, сегодня развернуты. Э, мы предлагаем э, ввести, во всяком случае рекомендовать работодателям э, ввести отдельные ставки, может быть, отдельные должности, э, советника, консультанта, наставника, э, где бы работал человек с опытом с глубокими знаниями, профессионализмом, и как раз это и решит еще одну задачу, может быть, как частично, конечно, трудоустройство населения старшего возраста. Далее, создание атласа лучших практик. А, ну, атлас э, — это условное название, то есть создание какого-то информационного ресурса, какого-то источника, где бы были бы размещены наиболее успешные технологии, практики, где бы люди могли э, обменяться опытом, подискутировать, может быть, это площадка для профессионалов и так далее. Создание музей производства и труда, э, нефть, газ, вода и так далее. Как нам кажется, такие музеи э, будут способствовать, в первую очередь, повышению... Э, престижа профессии, в том числе и рабочих профессий. Да, вот сегодня мы тоже об этом говорили в нашей группе. Сегодня как-то, ну, пытаются, ну, не знаю, это не хорошо, не плохо, так оно есть, да? считается, что человек в течение жизни такой западный подход, 5-6 раз должен поменять полностью профиль своих деятельности. Может быть, так оно и есть, но а вспомните, у нас ведь замечательные вещи, например, есть как рабочие династии, правда? А как, а как они формируются? Только тогда, когда ребенок ведь, с самых ранних лет понимает, в чем прелесть изюминка той или иной профессии. Когда э, такие, произв... такие, такие музеи производств, которые, кстати, расскажут и о наших предприятиях, будут созданы, это тоже будет, ну, во всяком случае, не помешать. Андрей Минуту. Далее, создание фабрики, по переработке и реализации дикоросов. Вот мы считаем, что в принципе это возможно. Это будет и коммерчески прибыльный проект, потому что ресурсы есть. Сюда можно еще и свозить да, различные сырье, и такое, такая фабрика была бы уместна. Ну и, наконец, эффективная профессиональная подготовка, переподготовка. Тоже э, совершенно стандартная вещь, но о чем мы говорим в данном случае? Мы говорим о э, образовании через всю жизнь. Так что получается, что если хочешь остаться на месте, то тебе приходится очень быстро бежать. Да? Когда ты останавливаешься, ты остаешься позади. <coughs> Поэтому... Хочешь, не хочешь, но приходится повышать квалификацию, приходится узнавать что-то новое. И вот здесь самое главное, чтобы, в том числе, например, система повышения подготовки кадров стала не какой-то навязанной беззалобкой, как это иногда бывает, а реальным инструментом помощи человеку, который работает в том или ином производстве или на той или, иной, той или иной сфере. То есть это должно быть эффективно, это должно быть правильно и уместно. Я уже не говорю о системе профессионального управления. Спасибо большое. Конечно, конечно. Куда же, без... Андрей Артюхович? А будьте добры, все-таки мне не совсем понятно. В нацпроекции, ну и вообще, если мы берем за основу указ президента, речь идет о росте производительности труда а да. и на крупных и средних предприятиях несырьевого сектора экономики. Вот у вас вот здесь вообще ни слова об этом не было сказано. Ну а как же а Бережливый регион? Ведь вспомните, ну а посвящен сути... тот А к чему сводится идеология бирежливого? Нет. Это инструмент, конечно. Инструмент для чего? Для повышения эффективности труда, согласитесь? Не, не эффективности. Речь идет о производительности и вовлечении субъектов в повышение производительности труда. Я, я понимаю, но коль скоро речь все-таки идет о производительности труда, то есть, ну... Что такое производительность труда? Это за счет меньших ресурсов создать там времени, организационных, материальных, да, создать больше продукции, того или иного продукта, применяя технологии бережливого производства. Мы как раз эту цель и достигаем. Но я бы вот как раз я еще раз повторю, что мы все-таки акцентировали внимание именно на мышлении. Пока человек сам не захочет работать эффективно, работать плодотворно, работать интересно для себя и для окружающих то, наверное, все это действительно останется инструментом, который будет, ну, не, приноси, не будет приносить вода. Поэтому мы считаем, что все-таки мы придерживаемся указа президент. Спасибо. Еще вопросы. О создании музея производства. Вы знаете, что он хотел бы добавить? Создание музея под открытым не небом. В том числе особенно нефтяной промышленности. Потому это что оборудований очень много, оно само по себе пластичное, красивое и огромное, его не нужно делать, это просто надо вот эти сильные ликвиды собрать в кучу на разных.. Ну, это просто практика существует в разных странах, когда нефтяники, нефтяное оборудование. Точно так же это может быть и музей по открытым медам военной техники. Не обязательно, да, что здесь была война, но, по крайней мере, целых патриотического воспитания, почему бы не ликвидную военную технику. Нет, вы не согласны? А? как-то проагировали, что не надо. То есть база уйдена вот так хватает уже, да? вот. Поэтому, по крайней мере, вот это тоже вот может быть. То есть все, что вот крупное уже не работает, где-то сейчас на складах там, или там на базах оно ржавеет и так далее, и надо просто дать вторую жизнь. В конце концов, деньги, Совершенно верно. Ну, Музеи самые разные бывают, и они могут быть, в том числе под открытым нерам. Благо у нас позволяет это сделать. Совершенно верно. Так. Спасибо. Еще раз вопрос. вас не слышно, Дайте микрофон. По поводу музеев я бы тоже хотела добавить, что помимо музеев было бы здорово еще включить какую-то систему экскурсий на предприятия, потому что посмотреть изнутри процесс работы – это же самое вообще сладкое и вкусное, что только можно себе представить, если говорить о профориентации. Совершенно верно. Ну, это делается, но, наверное, но расширять, это эту, стрелок, расширять эту практику необходимо, и на некоторые предприятия тяжело попасть, и день открытых дверей надо ловить. А если бы это было более доступно, мне кажется, это было бы очень здорово. Спасибо. У меня еще есть небольшое добавление. Я поддерживаю, что надо вот в дни открытых дверей и вообще на производство допускать именно детей. Потому что вот были в Беларуси в отпуске, мои дети были на Белазе. Катались на Белазе, смотрели производство, они просто в восторге. Я не знаю, как их потом заставить нефтяниками стать. На Белазе они готовы работать. Конечно, когда видишь своими глазами, потрогал, пощупал, это совершенно другое впечатление, другая профориентация. Другой уровень. Спасибо. и безопасные качественные автомобильные дороги. защитить наши проекты по теме образования. Вы хотите почитать? Вот это? А я хочу спросить. наших приоритетностей, поэтому начнем с более наших глобальных и потом более на узкие том, перейдем. В рамках проекта образования мы понимаем, вот когда рассматривали, вот -то слушали, что понимаем, что образование это краеугольный камень практически во всех национальных проектах. Мы везде говорим, что и в науке, и в культуре, и в других направлениях образование это базовая, самая основа. Исходя из этого мы бы хотели пересмотреть вообще подход к системе образования в стране и изменить его направление вообще развития. И одним из направлений, вот, мы говорим, что у нас базовое, базовое образование это у нас школа. В рамках этого у нас учителя, конечно, это как бы самые, которые нам преподают основы. Так вот, эти учителя на данный момент очень сильно перегружены отчетностью документацией. Уделять больше внимания индивидуальным особенностям отдельного ученика, либо в целом классу у учителя у каждого учителя с каждым годом все меньше и меньше времени. Поэтому мы предлагаем в рамках этого создать единую систему отчетности на базе федеральной какой-то платформы, и в рамках нее а, какие-то базовые направления должны быть указаны, в которые учитель там, один раз там заносит какие-то там показатели, и далее эта отчетность уже на уровне стандарта уходит во, во все направления, где должен учитель отчитываться. То есть один раз внес, и везде, потому что мы, как, как ошко мы знаем, во многих отчетах информация идентичная по наполняемости. Ну и часть информации можно автоматизировать и заменить. соответственно, Есть инструменты, которые могут позволить какие-то процессы автоматизировать. И, соответственно, сделать так, что ну, придется весь процесс автоматизировать э, в какой-то, допустим, области. И, соответственно, из него выгружать данные. И, соответственно, заносить их сразу в отчетность, чтобы учителя эти вопросы не занимались. Это гораздо улучшит процесс, гораздо его ускорит. И учителю и ученику гораздо больше наладит атмосферу общения и этим повышая интерес ученика к получению знаний. У вас три минуты. Один из этих моментов мы еще также выделяем создание системы образования с использованием этих технологий. Что это означает? Это значит Разработка виртуального интерактивного учебника. Все, все наверное, уже знают, и фактически во всех школах, как минимум города, есть интерактивные доски. Но готового материала для этой доски нет. То есть того что самого виртуального учебника, который учитель может на него проектировать, по нему рассказывать, а, в движении, в динамике никаких примеров сейчас нет, как учитель практически разрабатывает сам. Мы предлагаем разработать тот самый виртуальный учебник, как вот один из вариантов, чтобы он был, и причем был детализирован того самого книжного варианта. То есть он был устроен образовательным. А сейчас интерактивный просто те технологии, которые в школах уже существуют, они довольно дорогостоящие, это большие вложения нашего государства, соответственно, они не используются ну, практически, а это является, эти технологии являются мотивацией детей к изучению того или иного предмета. Если мы могли бы поднять мотивацию, она является краеугольным камнем, хорошей федерог-мотивация, является хорошей результатом. Поэтому это тоже одна из Тех вещей, когда государство вложило деньги, но не получило обратную связь от данного инструмента. Поэтому, наверное, его стоит немножко ну, поправить и уже до конца его внедрить. Также мы предлагаем разработать мобильные приложения для детей, в том числе по обучению. Дальше мы к этому вернемся более детально. Следующее направление мы предлагаем от учителя, если она базовая, какая-то ставка, базовая зарплата, а мы предлагаем вести KPI педагога. И оценивать этот TPI, то есть дополнительный бонус какой-то педагогу за то, как его ученики освоили, как он донес информацию, то есть по каким-то контрольным срезом отчетности. То есть это, это стандарты, которые дают нам объективную оценку знаний. Немножко дополню, коллегу, KPI, он применен сейчас во всем мире, применяется, это сейчас весь мир приходит на систему а именно расчета за показатели. Соответственно, и самая эффективная модель это именно модель KPI. Когда ты сотрудник, у него есть минимальный оклад или там какой-то оклад, и остальное он получает в зависимости от той выработки, от то тех конкретных показателей, на которые он и ориентируется. В частности, учитель должен ориентироваться не на отчетности и так далее, хотя это тоже можно завязать в KPI, а он должен ориентироваться именно на то, насколько дети хорошо усвоили знания. Если педагог будет заинтересован в том, напрямую в зарплату, что его ребенок, если класс не сдаст или там покажет низкие показатели, он получит просто зарплату меньше, чем положено. Тогда он будет не на трех-пять детей ориентироваться, тех самых любимчиков класса, а будет ориентироваться на всех, потому что его зарплата будет напрямую к этому привязана. Это используется ну, во многих странах. Ну, надеюсь, Весь у нас... част, частный крупный сектор на этом завязан. Ну, бизнес поэтому эффективен, да. отличается от муниципального бизнеса, потому что от муниципальных предприятий, потому что он эффективен за счет вот как раз таких, таких вещей, что все там привязано к показателям но при этом мы также предлагаем и дать базу педагогу для того чтобы он свои знания повышал для этого мы предлагаем создать систему дистанционного обучения всех педагогов с привлечением лидеров отрасли с последующим тестированием этих обязательных педагогов то есть это и есть профпереподготовка только на базе лучших практик у вас одна минута я дополню, коллегу, раскрою тему тоже. Смысл такой, что есть сейчас очень хорошие практики, мировые, являются они лидерами в отрасли, допустим, онлайн-образование. Это такие, как э, можно? Я написал пример. Соответственно, Нетология, к примеру, это одна из самых крупных онлайн-площадок для изучения чего-либо. Там изучают все, что угодно. Она с огромной капитализацией. Такие площадки есть по всему миру. Они именно лидеры онлайн-образования считаются. И есть возможность, ничего не мешает нам точно так же, сделать дистанционное обучение педагогов на базе данных площадок. И привязать обязательным условием, что педагоги ну, привлекать туда лидеров. И, соответственно, сделать не просто там, что они там курс послушали. Они там уже прошли тест. И этот тест завязать на, на педагогу для того, чтобы... Чтобы им расти по карьере, им нужно обязательно пройти обязательные тесты и сдать их. Сразу дали знания и закрепили их. И таким образом, грубо говоря, повышать качество педагога непосредственно напрямую с оцифровкой сразу полученных знаний. При этом без затрат на командировки те же самые, и при этом свободное для педагога время. Данный инструмент эффективно работает, он применяется во всем мире. Если мы будем это отрицать, ну, наверное, это будет ну, как минимум ну, от, отречаться от реальности окружающего мира. Технологии нас догоняют, и рано или поздно мы должны успеть... Ну, с ними взаимодействовать. Как одно из направлений развития ребенка, мы предлагаем вести ежегодное, лишь бы каждые полгода, тестирование комплексной способности ребенка. То есть, какие у него есть творческие особенности, какие у него есть индивидуальные способности, и какие у него есть другие возможности, ну, природу больше любит. Чтобы понимать и динамику в дальнейшем, к чему человек будет больше стремиться, чтобы в дальнейшем это привести к профориентации этого студента, ну, начиная что с 8 класса. А ввести комплексное тестирование мы предлагаем примерно ну, с 5 класса. Далее. Мы предлагаем, ну, кардинальное такое решение, мы предлагаем уход полностью от бюджетной системы обучения в высшем учебном образовании и предлагаем заменить это системой грантов для э, учащихся, а именно государственных, когда идет госзаказ на гранты, ну, именно на именно определенные профессии, и также частных, потому что во многих профессиях есть дефицит кадров. Это у нас автоматически уберет дисбаланс в нашей подготовке сегодняшней, по-вузовской, где выпускаются ненужные никому сейчас экономисты, юристы, педагоги в огромных количествах. Это только частные случаи, а таких, таких моментов множество. Госзаказ и частный заказ автоматически этот вопрос решит. У нас уйдут не профильные, не нужные никому филиалы, вузы, а будут развиваться и прям на базе научных центров тех же самых развивать свою составляющую сами вузы. По поводу развития детей. Мы хотели добавить, что мы предлагаем внедрить на муниципальном уровне развивающие центры образования детей на базе, кванториумов и технопарков. Это будет развитие творческое, интеллектуальное, ну, в области искусства, робототехники, моделирования и прочих направлений. Спасибо, у вас время закончилось. Давайте подоточьте. Самое-самое главное скажите. Или то, что не успели. И самое направление, такое одно из важных, которое мы хотели сказать про развитие ребенка, это мы предлагаем внедрение в базовый курс дошкольного и школьного образования уроков по развитию интеллекта. Это специальные тренажеры разработаны, современные методики, которые уже внедряются в современном мире, но которые пока еще до нас пока не дошли. Коллега более детально расскажет нам. Ну, у нас есть, есть в том числе в зале представитель данного направления, но сейчас... Последние технологии позволяют не только по учебникам по разным методикам это делать, а на базе в том числе и компьютерные технологии. Поэтому эту всю систему можно упросить и ввести в дошкольное, школьное образование, путем того, что есть там, тренажеры, которые позволяют там, развивать те или иные блоки интеллекта, которые в последующем, при нормальном развитии ребенка, ну, на этих тренажерах, они позволяют ему более быстро работать с информацией, запоминать ее, обрабатывать слуховую, визуальную, там, ассоциативную память, и каждый из этих блоков еще делится на блоки. И по этому поводу существуют исследования, есть уже ну, существующие методики, мало того, у нас многие школы работают по этим программам, ну там часть школ. Я знаю, вот, и уже тестируют. Просто такие программы тяжело внедрить в образование путем личной инициативы директора. Если бы это было бы системно на базе а, муниципалитета, было бы решено или на базе государства, что такой урок был бы внедрён, то понятно, что такая эффективность была бы крайне эффективна. Там, три раза в неделю и как э, любой урок, соответственно, по, ну, подтачивать людей, детей, скажем так, на то, чтобы им было проще учиться в школе. Это бы дало э, по, ну, по нашим Оценка, примерно очень существенный результат, потому что такие тестирования уже были, они есть, они существуют, и анализ этих тестирует. это отдали в сферу частного бизнеса. Ну, соответственно, если мы говорим о том, чтобы Россия вошла в топ-10, то, наверное, стоит как минимум заложить базы, да, базы детей, ну, поднять их интеллектуальные способности ну, немножко на другой уровень. И это можно сделать простыми элементарными инструментами. Дополнительно мы хотели бы добавить, что популяризация профессий наших актеров существует, по средствам кинематографии, это в детстве, это мультики. А в более среднем возрасте, вот уже школьники, это, конечно, кино. Те же самые дядя Степа, милиционер. То есть это, скажем так, закладывание ну, на базах, самых основах. То есть зрительная память, ну, слуховая. То есть это уже говорит о том, что профессия хорошая. Надо к ней стремиться, надо понимать, что ее очень полезная. Спасибо. У нас еще будет второе направление. Вы можете использовать. Уважаемые эксперты. Уважаемые выступающие, огромные слова благодарности от системы образования. Простите, в моем лице, я думаю, Дмитрий Валерьевич ко мне присоединится за, в общем-то, такое вот хорошее выступление. Сразу хочу сказать, вот если вы обратили внимание, то каждая из выступающих групп так или иначе опосредованно или прямо всегда говорила о образовании. И все это касалось где-то развития системы образования, будь то у нас или мы говорили о половом воспитании и выявление системы одаренных детей, информатизацию общества, воспитание экологической грамотности, как бы для себя коротко записала. Конечно же, формирование культуры, не только ее базисных элементов. Вот сейчас мы еще раз говорим о развитии интеллекта. И так через запятую можно добавлять ну, огромное количество направлений, и каждый из нас будет видеть то свое, которое ему близко нужно, и я со всем этим действительно согласна. Единственное, возникает вопрос, ну как бы нам бы все это все вместе в нашего ребенка. Ну, наверное, мы и педагогика, она на существует многие века, а мы сейчас стараемся развиваться тоже в соответствии с современным направлением, современными вениями. Конечно, надо пытаться все, но понимая рамки, меры и нормы. Конечно, уважаемые выступающие, вы сказали, я для себя коротко вела какую-то запись ваших выступлений. Не позволю большое время, количество занимать у всех присутствующих, но хотелось бы сказать о том, что, о, том о чем вы говорили, уже часть работы и проделана. И большая часть работы. Действительно, создана единая система отчетности, и она не на уровне только нашего города она на уровне федерации. И существует на самом деле то, о чем вы хотите увидеть, это автоматизированная система, где учитель может внести только данные и увидеть результаты работы и количество детей, справившихся с тем или иным заданием. Вообще по различным параметрам каждый класс, каждого ребенка это автоматизированная система, в том числе и Аверс. И таким образом, конечно же, все это снижает занятость педагога над ненужной рутинной работой. Поэтому эта большая работа ведется. Ведется, делается, я думаю, дальше нам будет идти успешно, потому что современные информационные технологии позволяют еще больше сократить систему отчетности, которая есть ну, в школе, как и в любой другой организации. Конечно же, уже разработаны виртуальные учебники, они уже созданы. И для интерактивных досок по каждому предмету, да, действительно, интерактивная доска сама по себе, она уже сейчас, ну, не новшество. Это обыденность для любой школы, для каждого кабинета, для каждого класса, если у вас заверить. И существуют программы по каждому предмету, над ними работали лучшие педагоги страны. При этом каждый урок, и не надо проводить, ну, я так, элементы, может быть, какой-то опыт, он может быть опасен, он может быть, там чего то не хватает каких. Реактивом. ребенок воочию, во время, и будет принимать участие в этом химическом опыте с помощью этого интерактивного оборудования. То есть точно так же можно говорить об уроках литературы, точно так же можно говорить об уроках математики. То есть уже идем в этом направлении, и огромный программный материал имеется в каждой школе. Единственное, мы тоже все разные, мы разные педагоги. Нам э, кто-то быстрее, кто-то легче. И не всегда зависит от возраста. То, как человек владеет или имеет мотивацию, желание, устремление пользоваться теми или иными современными наработками. Поэтому, да, конечно, мы, ну, наверное, будем стремиться к идеальному педагогу, и когда-то мы этого добьемся. Конечно же, если мы говорим о детях, особую роль надо уделять внимание и прекрасные идеи, Снова нормам, санитарным нормам. Это сколько времени они должны... Я говорю о мобильных приложениях, о которых вы говорите. Все это очень... Ну, не то что опасно, это современность, это уже... Но тем не менее, надо уделять внимание родительской общественности, сколько ребенок общается в интернет-сетях, сколько он общается с мобильными предложениями, с играми и так далее. И точно так же с учебными заданиями при помощи интернет Я могу вам сказать, что даже современные уроки во время актировок проходят с помощью новых таких дистанционных технологий. И учитель в онлайн режиме ведет с классом работу и тут же проверяет автоматически домашние задания. Все это реалии нашего города, реалии сегодняшнего дня. Поэтому, да, большая работа идет, и много еще интересного нового, то, чего мы не знаем, но, я думаю, мы будем к этому стараться. Ну и, конечно же, о вашем КПА, это бонусу педагогу. Ну, собственно говоря, это чем-то похоже, для нас у меня сразу возникает такая мысль. Это и есть наша работа педагога по результатам, где не только мы, педагоги, не только администрация школы, у нас присутствует управляющий совет, который вместе с нами решает, вот каковы результаты педагога, и мы же с вами прекрасно понимаем, что не все же педагоги являются педагогами, выпускающими детей в одиннадцатом классе, где или девятом, где реально видно результат. А педагог музыки и кто оценит прекрасный результат, прекрасное выступление ребенка. Да и вообще, это же совершенно разные вещи. А вот управляющий совет будет смотреть вместе со всем, я имею в виду, это родители, родительское общественное, там есть и дети. И как раз-таки в эффективном контрате, благодаря этому у педагога появятся баллы, бонусы, что даст вопрос об увеличении их зарплаты. Я правильно отвечаю на ваши вопросы. То есть да. я как бы поясняю да. и нам, и всем нам, что да, что мы идем по этому пути, идем очень быстро, эффективными такими шагами. Да, у нас очень много желаний, стремлений, может быть, еще что-то новое узнать, понять, но я по вашему выступлению как бы коротко. Ну и, конечно же. Повышение профессионального мастерства педагогов ⁇ это краеугольный камень, э, скажем так, нашей педагогической основы, нашей педагогической деятельности. И вот вебинары стали как раз-таки то, о чем вы только сейчас фантазируете. А у нас педагоги принимают участие в, в онлайн-вебинарах, и они тут же получают сертификаты, потому что они выполняют задания и показывают, что они в состоянии справиться и на каком уровне с заданием. То есть эта система уже тоже, ну, к счастью, разработана. Поэтому э, Конечно, мне было интересно послушать еще ваши идеи, все-все-все записала, и я думаю, мы еще будем об этом говорить, и большую благодарность хочу сказать и нашему главе города, и губернатору, потому что система грантовой поддержки молодежи, она уже, в общем-то, ну, эффективно осуществляется, и в нашем городе тем более. И для каждого ребенка, который получает от нашего главы города грамоту, получает какие-то поощрительные, значит, ну вот такие вот есть моменты. Конечно, это большая честь, а для школы это гордость. Поэтому, наверное, Василий Владимирович, наша молодежь предлагает еще, может быть, более дополнить. но ну, я думаю, мы об этом еще будем тоже это говорить. Поэтому, а вот по урокам развития интеллекта, спасибо вам большое. Думаю, думая, что мы все практически являемся еще и родителями, и не только школа может стать основой. Хотя, конечно же, тестирование, и оно заложено, и в том числе и IQ, и интеллектуальное тестирование, а в то же время и тестирование уровня тревожности обучающейся. Все это проходят наши дети и по разрешению родителей. Я думаю, эти интересные тесты нужно предложить не только педагогам, но и всей родительской общественности. Спасибо вам большое.